Всем привет! С вами Фромдей. Сегодня мы продолжаем играть в игру Gaming DevTech. Остановились мы на том, как, как короче сделали нашу. Так, подождите. Восьмую игру, да. И вот выпустилась вот эта штука GameLink, что-то такое. Сейчас. Сейчас, короче, создадим новую игру. 18. Нет. Так. Средневековье. РПГ. Вот это геймлинг, оно вообще офигенно. Ну, просто сейчас я сделаю. Игру, не лучше давайте для всех сделаем, назовем ее Акред. Привет. 18 тематика гонки жанр симулятор платформы конечно движок кондект начать разработку угу. движок Вонках гонках истории. Маркетинг. Окей. Так. Угу. Спасибо. Уже четвертый год, пятый месяц. Ну, дизайн не очень интеллект. Диалоги вообще не нужны в гонках. Угу. ми би, би би Ажиотаж... Интересно, это хорошо? <laughs> Я просто... туплю. Звук офигенный, графика нормальная. Лучше бажать бы это было хорошо. Ой, у нас мы в минусах, блин. Маги, валите. А у нас зато новый рекорд, да вообще круто. Угу, да-да-да-да-да-да-да. Я знаю. Вау, давай, десятку. О! Вс, мы нового офис по офигеть я же в этой игре гад офигеть все мы в новом офисе 200 процентов а ну я думаю что вот с, -с, с такой игры мы миллион точно получим смотри сколько копий создается все мы Вс ⁇ новый офис, я сказал. Конечно, переместить. Вс ⁇ поздравьте меня, народ. Народ. Да. Я вторую часть... Сейчас точно вторую часть. Тренировка. Угу. О, жертва. Знаешь, Вот. Это что? Ну, можно потом на Вену уже. Ну, что нам? Вот. Это супер. Сейчас вторую часть создадим. Да я какой-то читер. Заядный. Нанять. Вот пищат. Поиск. Ой, у меня гроза. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Все это время работал в гараже, ага. Спасибо. Не, это я, самый прикольный симулятор. Ну, игра сумасшедшая. Доктор контакт. Да, ну сюда. Вот этого. Скорость. Вау. Вау, вот этого. Да, да, да. Исследовать. игры ну вообще мы рулим тренировка Учись думать нет я не буду тебя увольнять я добрый Петрович Ну... Блин, а... а чё тут? Новую игру чё не создаешь? Вот это, может, фигня надо заполнить. Фигню надо заполнить. Сидушка для четырёх. Ну почему грута нельзя создать? Что глюки какие-то? А во. Так как нам? Блин, я забыл. Акред, да вроде акред. Угу. Одевайтесь. Так. Ну, придет. А, вот так же можем. Да, есть. Что, да? что язык меняется, я понимаю, это тоже акт 4. Мне не нужно уже больше. Ну, ну, ну, ну. Так. бам бам ба ба ба ба Так, Петрович. Будешь заки. закинь ты. А, ну Петрович. Пусть в игру. Баги. Багов же не очень много. Дизайн уровень, интеллект. Ну и все. Версия Четыре обанкротился за угу, график? Да, да, да. Нифига. Чего? А блин, это революшн сак это. Сухи. Блин, я думаю, они орать будут, и все десятки будут. Короче, первая часть лучше. Я так делаю, у меня компьютер затаится, я отвечаю. Нет, нет. О, давай, ой, Ниггер. Ой, у меня домофон, я сейчас пять секунд. Вс ⁇ я вернулся так. Да-да-да. Нет. Нет. Вот. Нет. Нет. Нет. Нет. Так. Любая тематика, стратегия, ладно. Тематика. Космическая стратегия. Девчонки. Давай движок ремболей. Диалоги чуть-чуть, дизайн уровня, крутой интеллект. Угу, да, да, да. Этот уже все полон. Так. Ого, сколько этих шариков. Баги умирать. Вс ⁇ 10, давай, 10 Есть! Еще 10 Ееееееее Все, мы, мы крутые Вау, три десятки Это же супер У вот, нас вот как идут копии Все, контракт выполнен, но что там? Угу, сейчас два миллиона. Да, да. Значит, Интересно, будет новый офис? О, я новый держу, если могу. А, ну, сначала Bye. Mm -hmm. так исследуем теперь новая партия исследований исследований почему я не могу исследовать? Ха, <свист> это что такое? А это так и должно быть. так теперь игровой движу а почему алло вот все есть быстро, быстро. У -у -у, по двойке все по тройке даже есть Надеюсь, вы это не слышали так. Вот это. Ха-ха. Смешной. Теперь создаем новую игру Давайте. лучше не наука нет <сорганизм> спортивную стратегию создать подвиги линк бежал брелл будет называться как-то не Пусть будет... Пусть будет... Вс ⁇ давь, деф давь, деф давь. Чуть-чуть получше делаем. Багов мой. Опять на карка. Ой, нет, моно. Графика крутая, звук. <как> Че ты кофе пьешь? И ты тоже. А вы голову чешете? Баги убирайся. играть есть <клых> супер полз а пустая трата времени вы что не рыба не мясо <клых> о спасибо L Games. Э ой маркетинг. Ты исследовали тренды Судам новую игру. Среднюю. Ну, среднюю вековь и 2G. Платформу. Давайте вот эту верхнюю. Груду желтой травы. Это не скорее. А, нужно еще игровой движок пополнить, да? Да-да-да. Желтый нож и лимфой тоже. Эту сторону надо побольше сделать. Нет, вот такой. Казань. 7 багов. ой Патч надо выпускать. Наверное. Нет. Ну, сейчас эти баги все убрали. Рекорда нет? Нет рекорда. Новый уровень, да, есть. Мультиплеер. О, это же су супер. Отзывы. Фигня отзывы. шестерки. О, там десятка было. Ну и ты? Что? Семь. А гейм, что плохо, то хорошо. Но больше все-таки хорошо. Исследование. Более Исследование. Почему нельзя? рад что за день только за 3D классно быстрее работать. Угу, ладно. Скорее вы Xbox лучше сделали. Хотя не знаю, это возможно или нет. Так. Угу. Понятно. Понятно. Понятно. Тест уже не будет. Ну mm, ладно, а мне она не нужна. <связывая> Ой, он называется игровой движок 3. Нет. Среднюю. дневиковья ПГ не давайте уже вот такую пират Аркада 6 плюс играшка первая русская игра на смысле мы вы поняли так игровой движок 3 Сейчас, сейчас я приду с ним долго. Я снова тут. Так, ну, вот так. Вот. 3D графика уже. Давайте. Gameplay. больше. Все остаются такие с PS. Дизайн, диалоги не очень. Интеллект крутой. Хотя вот так вот. Нет. Ничего там делает. Бы на этого один бак человек. Нифига. Один баг, это же плохо. Вообще-то. как По реальности чуть-чуть. Невозможно как бы создать игру без багов. Ой, похи, какие пухи отзывы. Я думаю, крутые будут наборы. Уже 33 минуты снимаю. Мы... Давайте вот сейчас еще одну последнюю игру создадим там. И закончим вот. Бе-бе-бе. Стерезаю. Следующая смена. и ночь. Я Давайте, давайте вот сейчас быстренько доделаем последнюю груз сделаем сделаем ну, на мультиплеер какой сделаем ну и все Ой, я скоро внизу придумаю создайте игру математика не, не космос гонки жарный симулятор платформный ремень вроде жарко дрянь дальше нет, да, Ну и, и не нужно? Ну, вообще в минусах. Очень ну типа я же интересно, я просто забыла mm -hmm. уже. Ну, ты... Десайнеры, графика, супер. Директор. Все. Все. Игра закончена. Всем пока!